Это монолог по микрофона. Доброго здоровья. Выбор религии. В мире существует несколько основных направлений религиозного течения. Самые основные – это христианство, всем известно. Также существует иудаизм, который распадается на множество течений. Например, основные – это ортодоксальные, реформистские, консервативные, реконструктивистские, гуманистические, обновленческие, мессианские. Всего примерно 15 миллионов последователей. Также есть ислам, около полутора миллиардов верующих. Более чем в 120 странах объединяет, объединяется в ислам. Также есть несколько течений. Хариджиты, сунниты, шииты. Буддизм. Множество всевозможных местных школ. хиравада, Махаяна, Ваджраяна, ну Это уже японские буддистские школы. Примерно полмиллиарда человек по всему миру. Синтоизм — это уже традиционная религия Японии. Синтаизм храмовый, императорского двора, государственный сектантский, есть народный, домашний. В Японии примерно 3 миллиона верующих, что, мягко говоря, мало. Сикхизм это религия Индии. Небольшое количество приверженцев около 20 миллионов. Джайнизм. Это тхармийская религия, тоже индийская, около 5 миллионов человек, то ли тоже очень скромное число последователей. Индуизм. Индуизм на санскрите означает вечная религия, или вечный путь, или вечный закон. Около, около миллиарда последователей. Религия Китая, даосизм. Это уже мистика, гадания, шаманы, медитации, наука традиционное китайское учение Существует также конфуцианство это направление не имеющей церкви, то есть без, без храмов но так как оно может проникать в душу человека оно несет воспитательное направление то есть в принципе это религия ну это религия в императорском Китае допустим она объединяла в основном философов и ученых-мыслителей. На данный момент около миллиарда последователей. Так существуют африканские традиционные религии. Около 15% африканцев. Это религии очень разнообразные, с элементами фетишизма, анимизма, татимизма и культа предков. Это в основном этнические группы, всего около 100 миллионов последователей этой религии. И религия воды. Также африканская, завезенная в Южную страну Америку из Африки с чернокожими рабами. И шаманизм. Само за себя говорит. Общение с духами, с потусторонним миром. Это комплекс всевозможных представлений людей. Взаимодействие. С неземным с загробным. И заключение это культы. Всевозможные культы огня, солнца, предков. В Европе и Америке они уже, в принципе, перестали существовать и уже перешли в, в науку о родословии. Но в Японии культы и до сих пор существуют. Существовали еще древние религии. Как правило, это язычество. В большей части эти религии уже неизвестны человечеству, поскольку покрыты песками времени. Это уже не найти, не определить, инди... Инди... не идентифицировать. Но что-то ученым известно, как, например, существовало финское язычество, существовала хананская религия. Это был... страна называлась прообразом Финики, лежала между Ефратом и Иорданом. Это еще до Средиземного моря. Была религия атанизм. Это фараон Египта и Эхнатон ее вел. Также существовала Минойская религия, она была зарождена на острове Крит. Была религия Митроизм, благодаря завоеваниям Александра Македонского она появилась в Европе. Манихейство. Эта религия была основана в 3 веке нашей эры одним персом по имени Мани. Тигрианство. Эта религия является одной из самых древних в мире. Она появилась примерно в Бронзовом веке. Также была религия ашуризм. Это была так называемая религия национального культа сирийского народа. Был ведизм. Это древние индоарецы, которые исповедовали эту религию. Она была популярна на протяжении почти двух тысяч лет. Была религия альмеков. Этот народ никогда проживал на территории Центральной Америки. Всего науки известно около 5 тысяч религий вдумайтесь в эту цифру религия запада религия востока индии китая японии греции рима вы представляете какое количество было богов всевозможных божеств какому количеству всевозможных богов поклонялось человечество в разное время на протяжении всей своей истории человечество всегда находило религиозную стройку для того, чтобы как-то удержаться в тяжелые времена. Религия их вытягивала, религия помогала жить, религия давала свет, надежду. Подумайте, действительно ли вы считаете, что все религии, которые существовали до нас, существуют сейчас? и будут существовать после нас. Все эти религии поклоняются разным богам. Действительно ли вы верите в то, что существовало и существует, возможно, около тысячи, не менее тысячи разных божеств? Действительно ли вы согласны с тем, что на свете огромное количество всевозможных богов? Я думаю, с этим никто не согласится. Однако, каждая религия, у которой есть прихожане, в которые кто-то верует хотя бы один человек, утверждает, что она является единственно правильной. Каждая религия требует полного повиновения. Каждая религия считает, что она единственная, и их Бог один. Он истинный. Он есть Творец, Он есть сама истина. Многие религии не допускают поклонения другим богам, даже помыслов о том, что существует еще где-то Бог. Говорит ли это о том, на ваше усмотрение, что каждая религия охраняет на свои законы, свои догматические утверждения, что каждая религия, по сути, является течением одним течением, одним направлением одного единого Бога, которого мы, слепые, безумные, ревностные и обозленные люди, разделили на множество религий. Я считаю, что Господь один, сила одна, называть ее можно как угодно, сила небес. Шива, Магомед пророк. Иисус Христос, называйте как хотите, это существо, это истина, это Творец, это тот Высший Разум, который наблюдает, тот Высший Разум, который дает силы, которому мы молимся, которого боготворим, которого по-разному называем. Все зависит от того, где мы проживаем, на каком языке говорим, какая у нас культура, какие у нас традиции религиозных исповеданий. По сути, Творец позволяет человечеству на протяжении многих веков и тысячелетий называть его по-разному. Он пытается их объединить, но люди не хотят. Люди не хотят молиться одному Богу, не хотят верить в одного Бога, поскольку ревностно защищает свои традиции, которые идут некоторые традиции до глубинного веков, поскольку неким, религиям огромное количество столетий, есть очень древние религии здесь относительно молодые религии и вот человечество поделило себя к большому сожалению и на свою беду на множество разных религиозных вероисповеданий на множество разных конфессий религиозных и каждое направление считает себя единственно правильным истинным на этой почве возникают всевозможные разно... разнотолки, споры, войны. Много на этой почве бед происходит в мире. Убийство, насилие. Ложь обман вокруг. Это, опять же, отчасти является тем, что люди поделены религиозно. Что у нас нет верования в одну силу. Как в планета Земля, как в одно Солнце, как в одну природу, как неделимый мир. Все создано Господом, как считают верующие люди, тогда почему они позволяют делить себя отдельно на религиозные направления, на множество религиозных направлений. Как вы считаете, Господь одобряет такое. Да, Он позволяет. Да, Он разрешает из любви к вам, ко всем нам. Ради того, чтобы успокоиться и почувствовать себя. В хозяином жизни Он позволяет по-разному верить в себя. Молиться на разных языках. Производить разные ритуалы. Называть его разными именем. Но суть же одна. Разве может быть много божеств на небе? Разве может каждый народ молиться своему Богу? Где не существует это огромное, где они существуют эти боги, если допустить, что каждый бог действительно имеет место? Что действительно за все то время, что наследие существовало человечество и существует, и будет существовать, то, согласно этой логике, существует всего около не менее тысячи богов. Неужели они не знакомы, предположить Подумайте о том, где все они находятся. Неужели они друг друга не видят? Неужели они каким-то образом не взаимодействуют? С этой точки зрения то получается полный абсурд. Как по вашему может существовать Бог Солнца, Бог Любви, Бог Мира, Бог Ада, Бог Войны, Бог Науки, Бог Техники, Бог Умных, Бог Бедных? Это же безумие. Не может быть много богов, два или двести. Творец или создатель или истина всегда один, всегда одна. Поймите, мы верим в единого Бога. Я принимаю каждое имя каждого Бога. Я могу войти в любой храм. Я уважаю любую религию. Я преклоняюсь любой иконе, любой картине, любому лику, любой молитве, поскольку я знаю. Все эти молитвы, все эти религии и о моем Боге, о едином Боге для всех нас для каждого отдельности, но единого для всего мира. Так уж устроен современный мир, так уж существовал он ранее, так, я думаю, будет существовать он и в будущем, что люди поделили Бога на несколько кусочков, на несколько маленьких, маленьких энергий. Нравится ли это ему? Думаю, нет. Но он позволяет это людям, чтобы как-то дать возможности им жить в мире, поскольку если бы они попытались, хотя бы попытались объединиться религиозно, это привело бы к трагическим последствиям, опять были бы войны, был бы жуткий террор, было бы насилие во всех его ужасающих проявлениях. Вот поэтому, мне кажется, и существует большое количество религий, чтобы человек, в зависимости от того, где он проживает, на русском языке говорит, какие у него традиции, чтобы он мог по-своему молиться Единому Богу. У него есть свой ритуал, у него есть свой язык, свои молитвы, которые были придуманы, написаны его народом задолго до его рождения. И человек надеется, что и после его смерти его внуки, правнуки и все последующие поколения будут молиться этому Богу на его языке, согласно его вероисповеданию, согласно его традициям. Поэтому каждый храм, каждая вера ревностно защищает свою территорию и свои законы. Очень странно, что ни одна вера не позволяет любить веру другую, принять ее вторую, третью, десятую, двухсотую за свою. Почему ни одно вероисповедание даже не допускает мысли о том, чтобы прихожанин конкретно этой религии возлюбил другого Бога второго второе его или третье или десятое или двухсотое имя большая редкость когда люди себя считают абсолютно нерелигиозными но верующие в истинном смысле они могут зайти в любой храм любую церковь поклониться любому божеству принять имя этого Бога за имя Бога своего Общего, единого. Везде ревность, везде непринятие, везде полное отрицание других богов и других религий. Но почему вы не задумались, ваш Бог и ваша религия отвергают религии другие, ведь другой Бог и Бог другой религии не значит, что он хуже или лучше, чем религия ваша, чем Бог ваш. Чем лучше или хуже ислам по отношению к христианству, иудаизму? Чем? Разве чей-то из богов лучше или хуже? Разве чей-то из богов добрее? Нет. Все божества одинаковы. Они прекрасны. Они волшебны. Они чарующие и увлекательны. То, что делает религия с Богом, это отдельная история. Но Боги любых религий, они прекрасны. Человек им поклоняется, он их любит, он их боготворит. И все это видит единый Бог. Творец, истинный. Сам Источник. Он видит себя под разными именами, в разных образах. Я думаю, он искренне улыбается, позволяя нам так жить, так на него смотреть, через призму своего вероисповедания, воспитания и традиции. Я не считаю, что это плохо. Но, по-моему, это грустно, поскольку мы настолько увлечены своей религией, своим течением религиозным. Мы настолько возгордились этим, мы стали гор гордецами что не любим людей других, которые и не принимаем их, которые молятся другому Богу, а в сущности одному, вашему же, общему, единому. Это великое заблуждение не любить другие религии, не принимать их, отвергать, считать их ерестью, ерестью, глупостью. Сатанизмом всевозможным. Если человек молится своему Богу, нужно уважать и Его и Его Бога. Это его жизнь, его территория, его традиции. Почему ваша религия запрещает возлюбить этого человека? Почему ваша религия запрещает поклониться его Богу, как я это могу сделать? Я себя считаю гражданином мира, поскольку люблю и уважаю Бога в любых его проявлениях. Как бы вы его ни назвали, он один для меня и для вас просто вы не хотите об этом подумать вы это не принимаете потому что слепо и ревностно защищаете законы вашей религии но до сути вы не дошли вы не проснулись нужно смотреть в корень зрите в корень Любая религия исходит от Божества единого, того, которое сотворило мир, которое сотворило это прекрасное вокруг под названием Природа и человек, животный, мир, Солнце, воздух, воду, нашу планету прекрасную, всю Солнечную систему и Вселенную. Это нечто, это энергия, этот луч, этот свет, назвать как угодно. Объединила все законы физики, химии, биологии, математики, все науки мира, существующие раньше, существовавшие раньше и существующие до сих пор невероятно волшебно, колдовским образом закрутила так этот сюжет и так это колесо, что трудно разобраться, что было создано и кем, когда. Какой силой и как оно будет существовать дальше, это уже чисто философский вопрос. Но ясно одно, что сила была одна. А мы в силу определенных причин стали называть ее по-разному, поскольку жили на разных континентах. Имели разный цвет кожи, разные языки, разные территории. Мы всегда смотрели в небо, зная или веря в то, что наше божество или наши божества жили там, на небесах, где-то в глубине веков, в глубине планеты, космоса. Смотрели за нами, помогали нам, наказывали нас. Наивно это или нет, я сейчас об этом не говорю. Важно другое, всегда человек, когда молился, либо смотрел в небо, либо закрывал глаза, складывал руки. Проводил свой некий ритуал, что-то говорил, бормотал, о чем-то думал, мечтал, плакал или нет, кричал или молчал, думал что-то, либо не думал вообще, но всегда он чувствовал, что его Бог там, наверху. Нет ли подтверждения того, что Бог действительно один? Нас разъединяет традиции, нас разъединяет религия, Бог объединяет. Подумайте над этим. Действительно ли мы настолько разные? Посмотрите друг на друга. Чем мы лучше или хуже других национальностей? Чем мы или хуже? Чем хуже или лучше наш язык по отношению к другим языкам? Чем хуже или лучше религия ваша по отношению к другим? Ведь эти люди, которые не ваша религия, тоже молятся Богу. Вы обязаны уважать Его Бога. Вы обязаны Его принимать. Вы не обязаны Ему молиться. Но если вы действительно любите Господа, если вы действительно любите Создателя, ту Высшую Силу, которая руководит всем, которая присматривает за всем, то вы должны понимать, что эта сила любит вас. И она очень хотела бы, чтобы вы любили других. Если вы любите других, то вы должны уважать то, чему поклоняются другие. Солнце на разных языках звучит по-разному. Это не значит, что у каждого Солнце свое. Оно одно для всех нас, для всех нашей Солнечной системы, и в частности на планете Земля. Вы любите это Солнце. Оно греет вас, оно радует глаз. Оно освещает все вокруг. Дает нам тень, дает нам ночь, дает нам пищу, дает нам жизнь. Может быть это и есть Бог, а может и нет. Это не имеет значения. Бог един, имел его много. знаю, мы придумали люди в силу разных обстоятельств. Запомните религии, разъединяет. Бог объединяет, но мы его не слышим. Мы что-то боремся за свое, за свои лики, за свои священные писания. Начинаем воины убиваем друг друга, во имя и за Господа. Со словами Его мы идем на войну. Его имени мы защищаемся, нападаем, забираем чужое и удерживаем свое. Каждый из нас считает, что Бог с ним, что он прав, что он ведет священную войну. Действительно ли вашему Богу нужна война? Действительно ли ваш Бог хочет насилия? Действительно ли он проповедует убийство, насилие, месть, зависть, злобу, неповиновение? Вы внимательно читали ваше священное писание. Вы прислушивались к тому, что вашей душе говорит Господь? Что Он говорит вам? Что Он вам на ухо? Что вы чувствуете в своих храмах? Что вы ощущаете, молясь вашему Богу? Действительно ли Он требует от вас насилия, порабощения других народов, захвата других территорий? Терроризма, убийства, насилия? Кого вы слышите в этот момент, когда вы берете в руки оружие? Когда вы готовы убивать? когда встречаются две огромные армии противоборствующие неважно кто прав кто виноват обе они считают что с ними бог может быть с ними дьявол бог любит мир бог проповедует мир бог проповедует прощение полное прощение любовь и благодарность две армии столкнувшиеся на поле брани прощ... прощают любят Благодарят. Однако на его флагах боги. Это они их толкают на смерть, на убийство. Задумайтесь над этим, что вам говорю. Не может быть на свете, не может быть в небе. Быть масса богов. Разного вида, разных имен. Это абсурд. Это не поддается никакому объяснению. Вы молитесь одному существу, одной энергии, как бы вы ее ни называли, она одна. Уважайте другие религии, принимайте их как свои. Будьте вообще не религиозны. будьте просто верующим человеком. Изучайте другие религии. Будьте мультирелигиозным человеком. Принимайте все вокруг, что связано с именем Бога. С любым его именем, как бы его ни называли. Мы его называем по-разному, поскольку это имя, конкретно в вашем случае, радует слух. Мы к нему привыкли. Это как прозвище у друзей, у близких друзей, у родственников. У одного имени может быть несколько прозвищ. В зависимости от того, какой у него характер, как он выглядит. Как мы себе его сами нарисовали в образе. Примерно здесь то же самое. Задумайтесь над этим, не станьте добрее, мягче. Станьте сдержанными, терпеливыми. Не отвергайте чужие веры, не отвергайте чужих богов, поскольку он один. Их бог, это ваш бог, и наоборот, понимаете? Любите все, что связано с именем бога, с любым его именем. Никогда не учите своих родственников и детей тому, чтобы они не воспринимали и отвергали чужие религии. Ваши дети должны понимать, что мы живем в интернациональном мире. Что мы должны любить друг друга независимо от вероисповедания, цвета кожи, языка нашего и территории, на которой мы проживаем. Мы единое целое, мы общий организм. Мы гости в этом мире, мы все должны дружить, дружить друг с другом, дружить с этой планетой. Мы единая раса, мы единая раса с растительностью и с животным миром. Мы все хотим выжить, мы все любим тепло и солнце. Мы все растем вверх, смотрим вверх, а соответственно, мы под один одного существа. Мы под единого Бога называйте его как хотите любите его и принимайте все вокруг как единое целое не делите мир не делите людей не делите животными и природу принимайте ее целиком как любовь как благодарность и как прощение помните о том что не господь придумал религии не он их создал Религию придумали люди. Господь есть Творец, Он истинный. Он центр Вселенной. Он выше разума. Это свет, это надежда, это любовь, это прощение, это дар, это мир. А мы уже придумали свои религии, свои ритуалы. Для того, чтобы нам было удобно по-своему молиться Ему, почитать его. В этом и счастье, и горе одновременно. Счастье в том, что мы живем в относительном мире. И горе в том, что мы так все разделяем. Разделены мы по расовым признакам, религиозным, языковым, территориальным. Я не вижу в мире нигде объединения, абсолютно. Что нас, по-моему, объединяет? Так это солнце. Это единственная надежда, пока оно светит нам в лицо. Пока оно радует глаз и дает нам жизнь на планете, это Солнце позволяет, по сути, нам жить. Еще есть надежда. В этом случае еще есть надежда, что мир одумается и проснется, вдруг поняв, что мы, по сути, одни. Мы одни в этом мире. Мы одни в этой Вселенной. Мы должны... Проповедовать мир, любовь и прощение. Мы должны любить друг друга и каждого в отдельности. Мы должны чаще собираться вместе, чаще смотреть на небо, закопать наши топорища войны, забыть о месте, злобе, зависти, перестать заглядывать друг другу в карман, Нам нужно смотреть в глаза и в душ, прощая, любя. Мы, наконец, должны научиться просто жить, наслаждаясь этим миром, наслаждаясь природой, солнцем, друг другом, жизнью вообще нашей планеты, нашими детьми, людьми, всеми вместе, в частности с каждым. Это и есть проявление высшей любви. Это и есть высшее проявление Божества в каждом. Мы и есть Боги. Мы и есть частица Его, частица единого целого. Каждый из нас в отдельности — это атом огромного существа под именем Бог, Господь, назовите, назовите как хотите. Я называю его так, поскольку тоже у меня существует своя культура, в которой родился и вырос. Но каждый человек произносит его имя по-своему, думает об одном и том же существе. Прося у него милости, здоровья, счастья. И прощения. Научитесь быть не просто людьми, а человеком. Поймите, что человек – это не масса, это не трудящийся, это не население. Человек – это гордое имя, существа, которое жену для счастья, для любви, для прощения, для благодарности. Так живите же так каждый день. Помни, что вы сын Божий, что вы рождены одним существом, благодаря Ему живете, во имя Него живете, вы живете во имя любви, во имя жизни, во имя природы, во имя друг друга. Помните самое важное в нашей жизни, в жизни каждого и вообще в мире, мир. Любовь, прощение и благодарность. Тема исчерпана, будьте здоровы. Чтобы быть в курсе моих обновлений, не забудьте подписаться на мой блог.